Как я уже один раз говорил в предыдущем видео, касательно церкви, которую мы строим напротив того здания, где должна была, быть, должна была быть мечеть исламская, у меня есть радостная новость хорошая. Нам удалось сделать документы официальные. Мы из воинской части, в которой должна была быть мечеть, создали центр по заботе о бездомных греках, которые появились в большом количестве на улицах Греции. Вот. Поэтому теперь к нам зайти с оружием или в наглую не получается ни под каким предлогом, только через прокурора. Вот, и мы абсолютно законны в данный момент, и имеем полную уверенность в том, что мы победим, ислама не будет в Греции, мечети не будет, только, как я уже говорил, в маленьких количествах, в маленьких комнатах, чтобы их и не видно, и не слышно было. Это противоречит нашей культуре, вот. Так что за христианством будущее, и если к нам зайдут силой, силы. Мы тоже применим силу. Это просто не обсуждается. Спасибо. Получается вопрос. На этом месте, значит, уже не будет мечети. 30-летняя история постройки мечети в Афинах остановилась? Да. Настал конец этой мечты мусульман, а точнее исламистов. Потому что нормальные мусульмане, они довольствуются вполне обычными помещениями. Я уже говорил, мы такие помещения имеем в Греции, в районе Спроберга, Калитсе, есть, люди спокойно молятся. А те, кто мечтают сделать мечеть и стараются это сделать, это уже исламисты. И у нас, кстати говоря, их около, по последним данным, около 400 тысяч в Греции. Из полтора миллиона арабов, которые приехали к нам в Грецию, 400 тысяч исламисты. Мы не позволим этим людям, этим фашистам, головорезам, осуществить их поганую, э, фанатичную, исламскую мечту. А если правительство решит построить мечет в другом месте, что вы будете делать? А мы будем делать то же самое. Мы будем бороться, мы этого не позволим. Слава Богу, у нас бездомных Греции полно. и Мы будем создавать и дальше, на, э, при помощи адвокатов, э, такие же центры по помощи бездомным Греции. Просто у правительства нет вариантов. На грани случай мы просто уже настроились на войну. И, кстати говоря, уже вооружились. И я не сюда говорить, потому что мы не позволим убийств, как это было в Германии и во Франции, у нас в Греции. Мы не позволим. Оно к этому идет. Мы просто не позволим ислам, бешеный ислам, дурной. Мы не позволим в Греции. Только нормальный, тихий, спокойный, как он уже существует давно, в отдельных комнатах. Только так. Это противоречит нашей культуре. Чья идея была придумать это общество помощи бездомным? Ну, в принципе, идея это была моя, идея была моя, но она родилась в разговоре с лейтенантом спецназа Андреасом Лесисом и генерал-майором отставки Янисом и Куцидисом. Вот. ли говорили, что делать, что делать. Я говорю, Яни, у тебя есть знакомый? Он говорит, да. Ты, тем более, создал партию военных. Так, так. Деньги есть? Он говорит, да. Он говорит, давай сделаем какой-то, не знаю, приют, что ли, для бездомных. Он говорит, хорошая идея. И уже сегодня шикарная таблица на воинской части, приют для бездомных греков. Греки приходят, мы их обслуживаем, даем им жилье, пропитание, все хорошо. У нас есть спонсор, и так будет дальше. У мечети будущего нет, не позволим. Ситуация нам помогает. Слава Богу, бедных в Греции сегодня достаточно. Спасибо нашему правительству.